Добрый день дорогие друзья и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами распишем осенний букет в жестовской росписи. Итак, в центре нашего букета уже имеется замалевок, которым главными героями будут являться пионы. Посредством уже пятилистники и в самом конце осенние ягоды калина и рябина. Итак, мы берем э, краплак красный и начинаем разбивать в тенежки наши цветы. После тенежки мы приступаем к следующему этапу, который называется прокладка. Я делаю по, по э, одному цвету. Вот. То есть сначала все красные, потом все синие, а потом уже в конце ягода. Буду тенить и прокладывать. Прокладка ⁇ это общий тон, даваемый цветку. Сначала прокладываем самые светлые части, потихоньку уходя в тень. мы используем бил и мягкими движениями вводим ее в тенежку цветок начнем расписывать с центра к концам таким же образом мы продолжаем расписывать и другие пионы у каждого цветка есть свой не раскрывшийся до конца бутон его сразу оттенком и наносим как видите пионы разных немного форм получаются разных лепестков и разных оттенков это важно Итак, после прокладки мы приступаем к третьему этапу, блековка. Нам нужно высветлить самые светлые и яркие элементы в наших цветах. Чтобы свет выбивал вперед, а дальний план был в тени. В мы добавляем максимальное количество белого, но при этом стараясь оставлять не самый белый цвет, чтобы он был цветной. И так по очереди каждый оттенок. Этот оттенок более холодный у пиона. Поэтому млек у него будет холодный. В этом мастер-классе я показываю вам, как можно расписать три цветка. В следующем смотрите, как мы разбиваем наш букет и продолжаем расписывать пятилистники и ягоды. Посмотрите, цветы по оттенкам получаются немного разные, каждый по-своему индивидуален. Именно поэтому я решила разделить этот мастер-класс прописки, чтобы показать максимально неурезанное видео. Итак, спасибо, друзья. С вами было интересно. Подписывайтесь на мой канал и получайте обновления. Жду ваших комментариев и отзывов. Спасибо. До новых